Всем привет привет! и Добро пожаловать на канал Я Оля. Мне пришли два спортивных костюмчика, а также еще шарфик, который я хочу показать. Все товары я заказала в магазине Ючик. Ссылки в описании под видео. И начну с очень яркого интересного костюма смотрите, какое на нем сердечко стоит он достаточно недорого ссылка на него в описании это белая футболка, она хлопковая и на нем очень яркое интересное сердечко футболка в принципе пошита хорошо и она совершенно не просвечивает ну может быть немножко совсем но очень приятное к телу на самой футболочке бирочка я заказала на себя самый маленький размер 28 -й. но они выглядят примерно как Эска никаких нареканий нет. Единственное, что футболка мне в самый раз, а штаны маленько тесные, так что на себе их показать не смогу. Смотрите, какие красивые штанишки и они у нас по щиколотку и снизу также достаточно хорошо прошиты, они такие атласные, и внутри у них нет никакой подкладки Но это не минус Для того, чтобы носить их дома Они подходят идеально Мне отлично данный костюмчик очень понравился Всем советую Размерная сетка с Второй костюмчик Он черно-розовый Качество уже совершенно другое Здесь он как синтетика, но выглядит футболочка неплохо. Она с такими боковыми разрезиками. Сейчас вам покажу, как она выглядит на мне. Размер пришел, совпадает. 28-й это эска. На рукавах такие вот интересные ставочки. И футболка достаточно веселая. Взади она немножко подлиннее. Этот костюмчик немножко... А хуже по качеству. Для домашнего ношения он мне очень понравился. И вот такие вот его штанишки с завязками кармашки, снизу тоже резиночка, но уже не по щиполотку штанишки, а во весь рост, мне они в принципе понравились, за свои деньги этот костюмчик мне лично нравится, и последняя вещь, которую я хочу показать, это шарфик, конечно зимой нам совершенно не повезло, у нас очень теплая зима в этом году выдалась, и шарфик, наверное, останется до следующего года, но он очень классный, теплый, толстый и красивый. Не как раз под зеленое пальто он самый то длинный, теплый, ничем не пахнет и очень хорошо прошить. Шарфик мне также очень понравился и его можно будет носить... Чем угодно и как угодно. Так что шарф очень качественный хорошо сделан. К этой вещи у меня нет никаких нареканий. Так что этот шарфик я всем советую. Вот такие вот, ребята, у меня были покупочки для дома. Если понравилось это видео, то обязательно поставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. И сегодня всем спасибо огромное за просмотр. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока.